привет ребята добро пожаловать на канал сегодня видео будем разбирать мои сделки за вчерашний день покажу сколько удалось заработать и напомню это уже 87 день по эксперименту где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов первую свою сделку я открывал по инструменту icp по техническому анализу здесь чего-то интересного не было была наклонка на движение которой как раз таки можно было открываться Такая не видим крупную плотность на 15 тысяч монет на круглом числе в 53 доллара и вполне было то, что цена у нас от этой заявки как раз таки отскочит и будет движение на повышение. Вполне можно было взять пробой как раз таки этой наклонки, поэтому все смотрелось довольно-таки грамотно. Сразу выставил заявки, по которым буду открываться, цена как раз таки подошла к этой самой плотности и вполне уже должен был начаться отскок. Но после эту плотность просто со стакана убрали, спота движение пошло дальше на понижение. Если бы эту плотность разобрали, это у нас было бы видно в хустерах. А так вы видите, в кластерах идут мелкие заполнения. Поэтому эту плотность просто убрали. Получается такая вот обидная ситуация. В этой сделке я уже потерял минус 8 долларов. Если смотреть по дневнику трейдера, вот попали мы в такой вот запилы. И хорошо то, что рано так вышли с этой ситуации. Потому что очень длительное время могли просто стоять в этом одном месте. Следующая сделка была открыта по инструменту Coin98. Уже довольно таки интересная. И здесь я опять же беру сделку в лонг. стакане спота видим крупную плотность на 38 тысяч монет. Это не такая и прям огромная плотность. Но во всяком случае здесь хоть на что-то уже можно было оперативить по техническому анализу опять же ребята ничего интересного есть только пара уровней на движение которым можно как раз таки и ловить эту самую монетку есть у нас плотность стоп лосс за эту плотность и смотрим что из этого всего получится здесь я уже заходил просто по рынку не ставил те самые отложки цена у нас подходит к этой плотности сразу конечно ушла на повышение можно уже было забрать эти самые 10 долларов но после у нас пошел рывок на низ эту плотность разобрали и цена улетела на понижение в данной ситуации у нас четко видно то что в есть та самая плотность, есть ее разъедание, и понятно то, что это настоящая была плотность. И такая вот тоже, ребята, обидная ситуация. Получается, в этой сделке минус 13 долларов. Выглядела она у нас примерно вот так. Получается, то, что здесь мы заходили, здесь снизу нас отстопили, и после цена сразу летела на повышение. Немножко обидно, но во всяком случае, уже как есть. Следующая сделка была открыта по инструменту CSM. Здесь я уже сам не помню, почему я заходил. Я лично хотел открывать сделку в шорт еще от этой самой плотности. Как раз Здесь у нас был тренд, я ожидал какого-то небольшого подхода к этой плотности, чтобы взять и открыться максимально возможной точке. Здесь у нас как раз таки был уровень поддержки, можно было заходить в пробой этого уровня, плюс у нас здесь как раз таки подкинули крупную плотность. Видно то, что в стакане мы ее потихоньку начинаем разбирать и я вполне ожидал то, что мы можем полететь сейчас вот на стопах участников и словить какое-то хорошее движение на понижение. Но цена начинает откатывать, плотность начинает разбирать и моя сделка закрывается по стоп-лоссу в минус 11 долларов. Получается, ребята, очередная такая обидная ситуация. На отскоке от плотностей вчера вообще что-то не шло. Эти плотности в один миг разбирали. Если разбирали, то какого-то хорошего движения не было. Но сегодня дальше мы об этом более подробно поговорим. Вот, как вы видите, здесь на самом деле разобрали эту самую плотность. Но после, как я помню, опять же вкинули вот плотность на 1000 монет. Я лично решил зайти опять же в эту сделку. Давайте вам покажу по дневнику трейдера, как она выглядела. Закрылась она в минус 11 долларов. И вот такая вот ситуация. Дальше движение на понижение у нас продолжилось. Следующая сделка была открыта снова же по этому инструменту. Снова же вот по такой самой логике я подумал, Но ну раз у нас есть ретесты этого уровня, возможно цена вот отретестила и дальше улетит на понижение. Плюс у нас уже есть крупная плотность на 1000 монет. Вполне можно было ждать какого-то хорошего движения вниз. Но эту плотность потом ребята просто убрали со стакана спота и цена опять же выбила меня по стоп-лоссу. Здесь явно видно то, что эту плотность не разобрали. Это была фейковая, грубо говоря, плотность плотность, кто-то стоял, удерживал уровень, но после эту плотность просто убрали и сделка была закрыта по стоп-лоссу в минус 13 долларов. Получается, ребята, уже 4 сделки в минус в ряд, это было уже так немножко все-таки напряжно, потому что, ну блин, 4 сделки ловишь, ну понятно, там уже начинаешь немножко тильтовать и начинает уже немного неправильно работать голова. По этой ситуации, здесь у нас набился кластер на 18 тысяч монет и я немножко не успел. Я хотел именно в этом месте заходить в шорт, потому что увидел то, что по рынку начали кидать крупный объем на 1 миллион долларов, и вполне можно было словить вот это вот самое движение. Но это поздно заметил, поэтому решил взять откат в этой самой позиции. Давайте вам объясню свою логику входа. Здесь какой-то супер такого, знаете, чего-то важного по стакану не было. Здесь я больше опирался уже на технический анализ. Опять же, есть у нас закономерности. Цена у нас упала, вот повышенный объем, и после мы с вами видим отскок на и процента. Цена у нас опять же упала, есть повышенный объем, есть отскок на 2%. Цена опять же у нас упала, повышенный объем, есть отскок на 3%. Точно Такая же здесь ситуация Это, конечно, глупо было опираться Вот на одну такую вероятность То, что я вижу вот большой объем И ожидаю видеть отскок Опять же на полтора-два процента Цена у нас начинает копать еще глубже Тут у меня уже начинают брать эмоции вверх я уже было решал вообще Закрыть просто эту торговлю Потому что тоже пересиживать Опять же такие вот и ситуации И вообще, когда ты один раз попробовал усреднение Тебе потом постоянно хочется усредняться вот Знаешь, когда ты один раз нагрешил Хочется все больше и больше вот этой грязи Ребят, не надо, лучше торгуйте правильно трейдер это тот человек который зарабатывает когда у него все спокойно с головой когда он эмоционально полностью спокоен также я видел многих ребят то что они комментируют то что вот как он торгует ребята я вам просто показываю правду как это есть на самом деле многие трейдеры вам бы просто свои торговые сессии не показывали неудачные просто сидели там и делали крутой вид вот я там такой крутой мне абсолютно не важно какую я торговлю вам покажу мне важно показать настоящий результат если я смог по-настоящему добиться какого-то результата то ребят каждый смог может добиваться таких же результатов. А то, что у меня иногда эмоции берут вверх, я же человек, я же не какой-то там робот, чтобы сидеть и безэмоционально реагировать на какие-то потери, и не знаю, на минуса. В общем, ребята, по этой ситуации у нас дальше цена идет на повышение, после она опускается еще к точке открытия, поднимается опять вверх, здесь я уже вижу голову, плечи и потенциал движения, расстояние от головы дыши вполне можно было словить вот такое вот хорошее движение. Но опять же, я смотрю в стакан, у нас нету какой-то той активности, которую я бы хотел видеть, поэтому принимая решение просто выйти с этой позиции, но ну, потому что вообще нету какой-то активности. Идет максимально такое вот какое-то запильное движение. и того, ребята, вот даже на этой сделке было заработано чистыми плюс 79 долларов. Если мы с вами посмотрим на дневник трейдера, было, я бы сказал, максимально грамотно открыто сделка, потому что вот здесь мы с вами открываем первую сделку, здесь мы немного добавляемся, получается средний ценник у нас примерно где-то здесь. Забираем вот этого вот движения и фиксируем прибыль. Как вы видите, дальше у нас начался запил, поэтому я бы сказал, грамотно вы, с этой сделки надо ребята всегда обращать на стакан там вы видите активность и можете понять своевременно когда вам лучше стоит выйти из позиции когда лучше вообще войти в позицию следующая сделка была открыта по инструменту one в стакане спота видим крупную плотность на 1,8 миллионов монет на круглой отметке 3050 и вполне можно было ожидать отскока от этой самой плотности вот я здесь начал заходить планировал словить вот такое вот хорошее движение если также мы здесь с вами начертим трендовую линию видим то что мы как раз таки пока на этой самой трендовой, но опять же, если взять трендовую линию уже вот по этим вот максимумам, да, то получается то, что мы уже вышли за пределы этой трендовой и начинаем развиваться в новом диапазоне. Поэтому так себе было, грубо говоря, сделка. Больше я рассчитывал словить отскок от этой самой плотности. Куда можно было ожидать движения, так это вот примерно вот к этим самым уровням. Потому что здесь мы больше всего накапливались и, возможно, здесь есть какой-то уровень, который очень важен, грубо говоря, для участников. Цена сразу у нас уходит на понижение, после еще немножко улетает. Одна заявка у меня только из всех заявок срабатывает. То есть на одну треть получается, одну четвертую Объема. Дальше цена у нас опять же начинает отрастать. И параллельно, как я помню, нахожу еще одну интересную ситуацию по FTM здесь смотрите, была у нас крупная заявка на 146 тысяч на круглом числе 2.92, я решил по этой ситуации то, что буду заходить в шорт именно от этих отметок, точно так же как и по инструменту One, но потом смотрите, у нас начинаются резкие покупки просто выкупают большую часть этого объема, чтобы вы понимали, это произошло буквально там за одну секунду, и остается всего лишь 46 тысяч монет поэтому я принял решение сначала конечно же открыться в шорт, самой максимально возможной позиции, но когда я увидел то, что начали разбирать этот самый объем по вот такие вот резкие покупки, я почему-то принял решение перевернуться и сразу взять пробой этого уровня. Куда можно было ожидать движение, так это к ближайшему уровню сопротивления вполне было логично. То есть вот можно было выжать это самое движение. Но смотрите, что здесь происходит. До конца эту заявку не разбирают и после мы ее более детально уже обсудим. По инструменту One цена у нас подходила опять же к точке открытия, но дальше она у нас опять же дала вот такой вот хороший сквиз. На этом сквизе забрала еще две моих заявки. Цена снова подходила к точке Открытие, здесь мне показалось логическим снова открыть сделки в шорт. Почему? Да потому что, смотрите, цена у нас начала ходить вот в этом вот коридоре. Можно было просто открывать сделки, к примеру, вот здесь сверху и фиксировать сделки здесь. Получается вот такой вот коридор, в котором мы можем зарабатывать. Открываем сделочки здесь, фиксируем позу здесь. Максимально все грамотно. Цена в очередной раз подходит к этому самому уровню. Здесь я уже добираю объем. Думаю, опять же, словлю вот какое-то хорошее движение на понижение. Но опять же, ребята, здесь уже цена очень много раз подходит к этой заявке, рано или поздно эту заявку бы разобрали. И здесь по закону подлости, когда я только добавился в эту позицию, снова раскинул эту сетку, пошел у нас пробой и в этой сделке получилось, ребята, выйти в ноль. То есть я не заработал, не потерял. Да, взял вот такое вот движение здесь, но из-за того, что здесь вылетел по стополосу, получилось закрыться вот в чистой ноле. Теперь давайте обсудим сделку по FTM. Как вы видите, если бы я здесь не заходил в пробой уровня, а взял бы отскок от этой плотности, я бы вытянул движение, которое мне и, собственно, нужно было но по закону подлости плотность до конца не разобрали когда вот ты заходил от плотности там плотность разбирали тебя выбивала но в данной ситуации буквально чуть-чуть от этой плотности не разобрали и цена дальше ушла на понижение снизу я еще немножко усреднялся чтобы перенести немного цену открытия и собственно ждал пробоя этого уровня точно так же как и по инструменту ван, который мы сами видели вот у нас было долгое скопление и хороший такой импульс поэтому точно такой же импульс и по ftm потому что графики были максимально похожи я я и ожидал. Какого-то хорошего движения вверх, ребята, не было, да, но как бы было, часть заявок у нас закрыли, но после я заметил то, что в стакане спота у нас есть такая вот батарея из крупных плотностей, просто если обратить внимание, снизу у нас особо каких-то плотностей нету, да, то есть стакан почти пустой, а здесь у нас очень много вот таких вот крупных заявок, поэтому я решил уже здесь все-таки не пересиживать, плюс какой-то активности по стакану не было, решил выйти с этой позиции уже как есть, вот примерно в этом месте, потому что ну как-то вообще не активно шел стакан. Итого на этой сделке было заработано чистыми плюс 24 доллара, вот как у нас отработка была по инструменту One получается ни туда, ни сюда, то есть тут мы заходили, тут мы снимали сливки, тут еще раз решили зайти, чтобы взять какие-то сливки, но во всяком случае, какого-то хорошего движения, ребята, не было по инструменту FTM, здесь уже было все намного лучше, и как вы видите, вышли мы, я бы сказал, максимально грамотно, не увидели никакой активности увидели батарею с крупных заявок здесь мы с вами заходили в лонг, здесь добавлялись, вот у нас средний ценник открытие, взяли это движение. Не скажу то, что это максимально грамотно, но во всяком случае, когда вы видите в стакане, что нет никакой активности, нету грубо говоря покупателей, то смысл сидеть в этой сделке. Как вы видите, дальше цена у нас просто камнем улетела вниз и получается 24 доллара. и Итого за этот день было заработано всего лишь 57 долларов, за эту неделю 78 долларов. Ну такая вот ребята пока получается у нас ситуация по торговле. Также хочу вам показать свой PNL уже за ноябрь. Как вы помните октябрь у меня выдался не самым лучшим месяцем да а за ноябрь мы уже заработали чистыми как я помню примерно около тысячи долларов пока результат хороший посмотрим что конечно будет дальше пока все неплохо но как говорится, день на день не приходится, и тоже не каждый день получается зарабатывать. Так как это у нас, ребята, уже 87-й, как я помню, день, сегодня будем покупать на 25 долларов монетку BTS, ни в коем случае не финансовый совет, я вас не призываю за мной повторять, потому что многие ребята, возможно, бездумно будут что-то делать, я не хочу, чтобы вы потом меня винили в своих каких-то покупках. Я лично нахожу монеты, которые вроде как мне интересны, монета BTS мне также интересна тем случаем, то что был хороший рост еще в 2017-х, 18 годах. Плюс эта монета довольно-таки старая. Плюс немного связана как-то с Microsoft. Я думаю, рост еще может быть. Как вы видите, эта монета почти доходила до 1 доллара. Сейчас стоит всего лишь 5 центов. Я подбираю на дне. Люблю покупать на дне. Вам ни в коем случае не советую. Это мой личный эксперимент. Я вам просто хочу показать, что из этого получится. но ну, во всяком случае, вы посмотрите. Вот у нас был четырнадцатый год. Выстрел. После вот такая вот днина. Выстрел. После у нас такая днина. Выстрел. Опять же, та же самая монета Dogecoin. Это очень круто показывать. Я уже вам не буду показывать технический анализ, чтобы полностью не нагружать. По циркуляции 83% процента монет у нас входит. 380 место по Кэп смотрится очень даже хорошо, но не финансовый совет. В телеграм-канале вы найдете у меня информацию по инвестированию в IPO, в ICO, в криптовалюту. В общем, там много полезной, ребят, на самом деле, информации. Поэтому переходите и подписывайтесь. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита и всем пока.